Чего кто первый? Ну, кто а сказал. чего он на меня так смотрит? Давай, давай, давай. Там, давай, давай. А, давай, давай я. Я штурмовик, ты инженер. У меня запах патронов. У тебя брони брони жалел. Я тебя никогда не дам патрон. Я не могу. Я смеяться буду. Ладно, тогда он. Лев, давай начинай как вы тебя на этом работаете, ты даже не представляешь с кем связался. Я лучше вас обои, потому что я рэп. Зачиняю быстро, а вы просто говно. Короче, я говорю. Ну? Я штурмовик. Ты какой-то инж. Я короче, себя играю. Ты вообще ну бас. Ты на пвп вообще никакой. Я про... все. А Сейчас начали. Начинать. Дайте подготовиться. Подготовиться. Сейчас Все да, да, да. готовы? Ну. Сейчас, сейчас. Ну. Да. Да. Я готов. Начинай. Начинай. Пока хэдку не прописали. Ну, прописать ему хэт. Начало, делая, потом уже разговаривают.